Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня хотел бы рассказать о возможностях библиотеки Qt по работе с файловой системой. Какие бы мы хотели иметь возможности? Ну, во-первых, мы хотели бы иметь возможность навигации по файловой системе, по структуре файловой системы, по папкам, директориям и так далее. И, во-вторых, было бы здорово, конечно, иметь возможность как-то легко и быстро отображать визуально структуру файловой системы. Ну, Qt имеет и то, и другое. Для этого существует два отдельных класса. Первый класс QDIR, который как раз осуществляет навигацию и получение данных о элементах файловой структуры, таких как там, название, размер и так далее и тому подобное, время последнего изменения, допустим. И файл Q, класс QFileSystemModel, который это класс модели, о моделях я сделал несколько видео, если кто не помнит, можете э, пересмотреть. А, Но ну, так или иначе, этот класс позволяет нам э, в, при помощи виджетов типа список, в таблице отображать данные э, легко, неким универсальным способом. И давайте собственно, перейдем к э, тестовому примеру, который будем сегодня разрабатывать. Я, как всегда, для экономии времени уже создал некий пользовательский интерфейс. И что он представляет из себя? И это две панели в виде э, объектов класса QListView, то есть это списочные виджеты, э, левое и правое и кнопка э, запуска некого э, некой операции. Операция ⁇ это backup, да, резервное копирование. Что я хотел? Я хотел бы, чтобы мы могли в левой панели выбрать папку для резервного копирования, а во второй панели выбрать, собственно, директорию, куда будет осуществляться резервное копирование. После этого мы нажимаем на кнопку «Сравнивается содержимое левой и э, директории в левой панели или директории в правой». И необходимые отсутствующие файлы в директории резервной копии, они копируются в нее. Итак, ну давайте все постепенно будем делать. Для начала нам хотелось бы просто отобразить э, в этих панелях отобразить э, список элементов файловой системы. Ну и, конечно, осуществить навигацию по структуре файловой системы. Ну, давайте начнем с добавления объекта типа QFileSystemModel в э, класс основной формы называю модуль, перехожу в конструктор, создаю этот объект new Q File system system -module. в качестве родителя, как всегда указываю, сам объект форма, чтобы не следить за удалением. И теперь я хотел бы определить некоторые параметры. Во-первых, модель позволяет отображать не все элементы файловой системы. А фильтровать. Это можно сделать методом setFilter, он принимает в качестве аргумента набор опций, определенных как константы. И ну, в данном случае э, я хочу выбрать all entries, то есть все записи. М можно выбрать, например, только директории да, или только файлы, Ну, в данном случае я хочу отображать все. Uh, итак you теперь вот очень важный параметр root path что же это за такой путь корневой uh, дело в том что uh, класс модели он осуществляет uh, отслеживание изменений файловой структуры. То есть, допустим, если э, я слежу за этой папкой и в ней какие-то изменения, то есть появляются новые файлы или удаляются какие-то файлы, э, модель это отследит и сразу отобразит. Но необходимо указать э, путь, по которому э, модель будет следить за изменениями. Но я указываю корневой, пустой путь, то есть, корневую, корневую папку, чтобы отслеживались все изменения. И осталось, собственно, назначить объектом представления, назначить модель для отображения. Вот эту нашу модель для левой панели и для... Так, у меня сейчас для правой получилось. Ну, тогда теперь для левой. SetModule. Module. Отлично. Ну, навигацию мы будем осуществлять... Подобно тому, как это делается в большинстве э, файловых менеджеров, то есть э, по двойному щелчку мы будем заходить в э, директорию, и по двойному щелчку по элементу с двумя точками мы будем уходить в родительскую директорию обратно. Хорошо, для этого, естественно, надо написать слот обработки двойного щелчка мыши. DoubleClicked. Заметьте, я сейчас создаю слот который связывается с сигналом вот этой левой панели, но мы будем его же использовать и для правой панели, причем для левой панели э, связывание сигнала со слотом будет произведено автоматически киутом по инициализации формы по названию, а для правой формы мы сделаем это явно. Connect UI v backup Сигнал, double clicked, соединяем со слотом, слот, double clicked. Отлично. Ну, поскольку мы будем использовать этот слот для обоих виджетов, нам необходимо сначала получить указатель на тот самый кон конкретный, который испустил э сигнал. Итак, coolist view. List view. И я привожу объект-источник, а, который мы получаем методом sender. Привожу к типу q view Теперь мне необходимо по вот этому индексу а, узнать путь а, к элементу, который этот а, как бы соответствует этому индексу. Это можно сделать через метод модели файл info, который принимает в качестве аргумента как раз индекс, а возвращает объект типа qfileinfo. info. Итак, файл info. Что же содержит в себе этот э, объект? И мы видим здесь массу полезных методов, которые возвращают нам информацию об этом элементе файловой системы. Путь, каноническое имя, существует ли просто имя файла. И, собственно, тип, тип этого элемента является это директория, файл, э, исполняемый файл, скрыт ли он, какие к нему есть право доступа, когда он был последний раз изменен и так далее и тому подобное. То есть здесь практически вся информация о файле или каком-то другом элементе файловой системы. И у нас будет в зависимости от того, что, что это за элемент, мы будем поступать отличным образом. Итак, если файл info, файл name, равняется у нас двум точкам, то мы хотим осуществить переход в родительскую э, директорию. Для этого мы должны, э, как я уже сказал, за навигацию по файловой структуре у нас отвечает э, класс QDIR, мы должны получить объект класса QDIR. Сделать это можно легко через метод DIR объекта, Q -file info. И Опять же смотрим, что у нас э, Позволяет сделать Вот этот класс QD. Ну вот он возвращает тоже множество полезной, полезной информации, в частности Список, например, дочерних элементов э, Пути Системные Различные пути э, Что еще? Ну и собственно навигация Навигация осуществляется методами CD, знакоменным нам по консольным э, командам. Ну да? вот работает таким же примерным образом. То есть, если мы бы хотели перейти в радискую папку, мы бы сделали CD две точки. Э, в принципе, э, аналогичное действие делает метод C Итак, мы перешли в радиускую папку. Теперь нам нужно сделать обратное действие. Нам нужно по, э, по пути получить индекс. Сделать это можно, опять же, через э, метод э, модели. Это перегруженный метод индекс, который принимает в качестве аргумента как раз путь. Путь мы получаем из объекта QDIR absolutePath. Absolute И вот этот самый индекс мы должны указать в качестве него, потому что не забывайте, здесь у нас э, списочное представление, то есть мы в один конкретный э, момент времени можем отобразить э, только э, содержимое э, одной папки. И вот, собственно, вот эту папку мы сейчас и указываем. Итак, list view set root Так, с двумя точками мы закончили. Теперь что если файл info файл name равен одной точке. А в этом случае мы должны традиционно происходить переход в корневую папку. Ну, это можно сделать просто одной строчкой. List view. 5 setrootindex. И индекс мы получаем методом как и в предыдущем примере, методом index и передаем в него пустую строчку, поскольку это корневой элемент. И, наконец, третий случай, если элемент, по которому мы щелкнули, является директория из dir. В этом случае мы хотим войти в этой директории то есть элемент вот с этим индексом он станет корневым. ну еще проще set root index index все можно проверять навигацию в обоих панелях так и мы видим что модель нам отобразила даже несколько больше чем просто список элементов. Еще здесь у нас иконки, но ну, я дважды щелкаю, захожу э, в папку, щелкаю по двум точкам, выхожу из нее, нажимаю на одну точку, прихожу в, корневой, э, в корневую папку. Ну что ж, все работает, причем, смотрите, независимо. Одна панель от другой, при том, что мы используем один и тот же объект модели. Замечательно. Теперь, что мы хотим сделать дальше? Мы хотим... Вот мы выбрали две директории. Теперь мы хотим сделать резервное копирование вот этой папки, вот в эту папку. Заметьте, что какие-то файлы здесь уже есть, но один файл. Поэтому мы должны сравнить содержимое этих двух папок и копировать только недостающие или неактуальные. То есть, если вот, допустим, вот этот файл фото 1 jpeg если он э, устарел если э, дата последнего вы дата и время последнего изменения вот, вот этого файла она старше чем вот это. хорошо так для того чтобы сравнить каталоги я предлагаю создать два метода один по э, двум объектам э, qd ищет различия в элементах внутри этих директорий и добавляет их в список объектов qfile.info. И вторая функция, которая сама по себе тоже ценна, поскольку она тоже в виде списка возвращает все элементы внутри директории, то есть все вложенные директории и файлы. Отлично. Ну давайте начнем со второй, потому что она несколько проще. И после нее нам будет проще сделать, э, реализовать первую функцию. Итак, естественно, мы хотим использовать э, цикл. Я напишу конструкцию for each. В качестве элемента у меня будет файл, объект файла info. Я назову info. А в качестве контейнера, элемента, который мы хотим перебирать, я использую результат функции entryInfoList, который возвращает список дочерних элементов. Но нас интересуют не все дочерние элементы, поэтому сейчас особое значение приобретут аргументы фильтра. И, итак, какие мы хотим элементы чтобы у нас были ну во-первых это файлы во-вторых это директории. и в-третьих мы не хотим чтобы были вот вот эти элементы две точки одна точка для этого есть специальная тоже опция которая называется no dot and dot dot и наконец теперь сортировка давайте сортировать ротировать элементы по имени и тут еще одна полезная очень опция qd first то есть сначала директории ну это гораздо более дружественно к пользователю хотя в данном случае мы отображать их не будем, но тем не менее тоже полезно итак мы получили один из элементов и мы, естественно, хотим добавить его в список контент-лист. Добавляем info. Далее, в случае, если это э, файл, то мы переходим к следующему файлу, а если элемент является директорией, то нам необходимо э, использовать рекурсию. И для начала мы пытаемся Зайти в эту директорию. Так, cd info file name. Если нам это удалось, то тогда мы вызываем себя же. Но уже из другой директории. Хотя и с тем же самым списком. То есть список, элемент списка у нас накапливается. И... В конце не забываем выйти обратно в родительский э, каталог. Все, с этой функцией мы закончили. Теперь переходим к э, функции поиска различий. Здесь тоже, естественно, мы будем э, использовать цикл. Опять же, с info. Э, нет, файл инфо. Давайте первый назову sInfo. То есть это информация об элементе э, в директоре источника. SDU list И использую те же самые опции фильтрации и сортировки. Так, спрячу эту панель. И теперь ввожу локальную переменную файл exists. Ну, конечно, это не обязательно файл. но пусть будет файл exists. False. И начинаю цикл по элементам э, директории резервной копии. For each q файл. Info d-info, d-dir entry list с теми же опциями фильтрации. И теперь, как мы решаем, что файлы, файлы равны. Ну, во-первых, мы по имени их сравниваем. Итак, s-info file name равняется info file name. Но тут ситуация такая. Если это директория, то этого нам вполне достаточно. А если файл, если это файлы, то мы еще хотели бы сравнить uh, время последнего изменения. Итак, если s info is due, или если s-info Last modified, время последнего изменения меньше либо равно d-info lastmodified. В этом случае мы считаем, что мы нашли файл и или директорию и их копировать не надо. Ну и в любом случае выходим. Теперь если мы не, ничего не нашли файл uh, exists если мы не нашли то мы сразу же добавляем в список отличий добавляем этот элемент s info теперь если это s info если это файл то больше делать ничего не надо, надо можно переходить к следующему файлу иначе мы смотрим опять же если мы нашли э, теперь это уже директория да однозначно если мы нашли директорию то мы э, должны перейти в нее с info file name info файл name и опять же рекурсивно вызвать эту же самую эту же самую функцию sdir ddir if list по выходу возвращаемся обратно в родительскую директорию ddir Если директория не была найдена, то не имеет смысла дальше сравнивать все содержимое этой папки, если самой папки нет, она тоже отсутствует в директории зерной копии. Поэтому здесь можно сразу же э, перейти в эту папку s-info file name и вызвать вот этот вот эту вторую функцию if list по выходу возвращаемся cd app с функциями мы закончили Теперь единственное, что осталось, это написать слот, нажать на кнопку, где мы будем эти функции использовать. Итак, сначала получим объекты QDIR для э, обоих директорий, обеих директорий. QDIR. Здесь мы используем метод модели filepath которая позволяет по индексу получить путь. А индекс мы берем из представления как а, корневой индекс. Root index. То же самое с директорией резервного копирования QDU. Model. Файл Path. UI ави backup root index теперь мы создаем объект списка qfile info list который мы будем uh, который мы будем наполнять вот этими uh, элементами отличающимися qfile info list можно вызывать content difference с diff list и ну конечно здесь разумно было бы сделать проверку например что это не одна и та же директория но после из экономии времени этого делать не буду здесь можно например тоже сделать проверку то что ну, как минимум этот список вот diff list, он не пустой. И может быть приспросить пользователя, действительно он хочет э, совершить эту операцию резервного копирования. Ну а я опять это опущу. И перейду, собственно, к копированию. For each. Q file info. Uh, div info назову. Div list. И у нас сейчас имеется э, путь э, информация о копируемом файле, но теперь нужно понять, куда его копировать. Для этого я создам переменный backup pass и получу ее значение из информации о файле источника элементе источника файл path а дальше заменю э, путь э, папки источника на путь папки резервного копирования replace s dear absolute path d dear absolute Все, теперь осталось только в зависимости от того, что это файл или директория. из файл. Если это файл, то мы должны копировать файл. У класса QDIR нет функции для копирования файлов, хотя есть функции для удаления файлов. Но мы используем статический метод класса QFile. Copy который как раз понимает два аргумента. Это абсолют пас, это путь э, копируемого файлу э, и путь туда, куда мы хотим скопировать его. То есть в на нашем случае backup пас. И здесь вот один нюанс. В том случае, если у нас ситуация как раз... Э, того, что файл существует в папке бэкапа, но он э, не актуальный, э, функция копия она не перезатирает, не, э, в этом случае не, с, не сработает. Она вернет false и копирование не осуществит. Но мы можем предупредить такую ситуацию тем, что сначала вызовем метод remove. И по этому пути. Если если там есть файл, мы его удалим. Теперь в случае, если uh, это директория из Если директория, то мы используем uh, метод класса uh, qdir make mkDIU. И здесь укажем backup path. Вот, в принципе, и все. Попробуем запустить. Так, что-то... О, файл, здесь файл icon почему-то затесался, Ну хорошо. Я выбираю исходную папку, я выбираю папку для резервной копии, где у нас один файл, нажимаю backup, и мы видим, что у нас появился, помимо того, что появился второй файл, у нас появился и папка, и содержимое этой папки, и содержимое папки этой папки. То есть все отработало хорошо. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо, до свидания.